Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, и мы продолжаем прохождение суда 2 закат самураев. Сейчас у нас битва между двумя, ну как сказать, не очень большими армиями, или даже сказать совершенно не... Э, совершенно не нужными армиями, наверное, так еще правильно будет выразиться. Это Рэндалл Брум, наш британский командующий, и Иномата Тадасада, мацумаевские партизаны, которые высадились на нашем острове нашей провинции так сказать диверсанты партизаны диверсанты сейчас мы будем их атаковать потому что они попали в нашу засаду пускай они будут уничтожены One. Это, кстати, для нас, конечно, не очень хорошая новость, но в принципе это без разницы, потому что все равно у нас стрелки у врага тоже стрелки. У него там есть, конечно, копейщики, но эти копейщики даже до нас добежать не смогут. Они будут уничтожены раньше этого. Вот теперь как бы на них напасть. Но ну, давайте с одной стороны не будем изобретать велосипед с двух сторон, с трех сторон. Это вообще идиотизм какой-то. Нападем с одной стороны и все. С пологового холма, как раз, где будет враг, вот тут идти, мы сможем их обстреливать нормально. И их копейщиков, и их стрелков, все будет великолепно. Атаке, ну что, ребята, не ожидали такого? Враг быстро довольно-таки перегруппировался, и он направляется к нам. Это довольно неочевидный шаг с его стороны, но мы их все равно сейчас разовьем. Огонь у всех орудий! Расстреляйте всех. Фу, какая жесть. Просто мгновенная перезарядка и стреляет он во все места. Значные. Вот и все. Мацумаевские партизаны были разбиты. И мы не потеряли ни одного... Ну ладно, одного человека мы все-таки потеряли. Что интересно, все-таки кто-то выстрел успел сделать из вражеских солдат. Но это полное поражение врага. Непобедимость есть оборона. Один человек потерян, врага потеряно 402 и осталось всего лишь 109. Они отступили еще при этом. Хм, интересно. Так, а тут еще одна засада. Засада са. Оо, Сюгитай. Блин, я прям хочу сам сразиться, но я боюсь, что я потеряю очень много людей, но. Я все-таки хочу сам сразиться. Их прям увидеть. Курчающиеся лица этих вс гитаев. Чртовы это острое зрение интересное высказывание интересное так, ну что, нам опять-таки игра я смотрю, преподносит э, не очень хороший подарок, потому что опять-таки территория вся холмистая вся такая неоднозначная поэтому я считаю, что лучше всего было бы встать где-нибудь вот здесь, здесь прям стрельба будет великолепная давайте переходим на этот э, пологий участок земли так это назовем. И сейчас будем ждать врага к себе в гости, потому что он все равно вынужден будет первым нападать. У него одни только рукопашники. Или нет, он не будет нападать, смотрите-ка. А, нет, они просто развернулись и встали к нам лицом. Интересное положение, ваши друзья, товарищи. Сейчас мы вас покромсаем. Вы даже не успеете моргнуть, как мы вас всех расстреляем. Элита анархической республики прямо здесь уже. 120. 120 меткость. Это как вообще, ребята? Вы, вы Это нормально? Вы вообще люди. Жесть какая-то. Вы посмотрите, на этих прожженных боем уже ветеранов, которые уже поучаствовали ни в одном сражении. Хотел сказать, не в одном десятке боев, но <смех> Ладно, пока что вы еще как бы, не такие прожженные ветераны, как мои республиканские пехотинцы, но все-таки вы уже очень хорошо прокачаны. Так, враг начинает у нас давить, я смотрю, начинает идти вперед. Но мы сейчас устроим им капкан, самый натуральный капкан. Только вот проблема в том, что капкан может быть не совсем точным, да, как сказать, неправильным. Мы можем, на самом деле, сами себя в капкан зам... заманить, потому что враг начнет опадать, и мы не сможем их всех перестрелять. Так, ждем, пока они поближе подойдут, как начнет вот этот вот пехот вести огонь. Нет, все-таки они сами побежали к нам. Значит, мы прямо сейчас всех ставим в залповый огонь. Давайте-ка, видите, огонь. Ага, смотрите-ка, вот эти все гитары решили, типа, похитрее поступить. попробовать нас даже обойти. Но это глупо с вашей стороны выглядит. Ну что, моя супер -элита просто их расстреливает в ноль. Вообще, даже размена никакого не дают они. Давайте, давайте, давайте, ведите огонь по ним. С трех сторон просто их расстреливать. Просто с трех сторон. Начинает командующий подходить. Я включаю еще дополнительную меткость. Еще дополнительную меткость. И сейчас мы добиваем последний отряд. Давайте. Вообще, Сюгитаев не остается ни единого шанса. Посмотрите на это. Черт вы Сюгитаев. Это просто моя месть за все бои, когда вы доходили до моих войск. Это просто моя месть личная. Я вас, я вас даже всех добью сейчас. Я хочу всех вас убить. Так, командующий, иди. Заверши дело, которое я не закончил. Иди убей их всех. Блин, там еще есть десяток, да? Даже 18, нифига у вас там осталось. Да, этих даже не, пришло... не пришлось резать Их просто расстреляли как собак Да, мой командующий врывается Просто всех убивает Абсолютно всех Ну, может быть и не совсем всех Но я думаю, что тут осталось очень мало людей Которые только смогут Рассказать своим командующим О том, что здесь произошло А здесь произошла настоящая резня Так произойдет со всеми, кто будет воевать против нашей анархической республики. Четыре человека всего лишь осталось. Я так думаю, это скорее всего сам командующий выжил с его свитой. Это просто жесть. И они ни одного человека нам не убили при этом. Четыре человека, конечно, это уже совсем не армия, поэтому они все разбиты. Так, ну что, у нас тут появляется что-то интересное. Господин, запомните это название. Койося. Это воинствующие традиционалисты, разъявленные тем, что мы установили связи с иностранцами, принялись убивать чужеземцев в наших портах. Это возмутительно. Неужели они не понимают, что в связи с другими государствами приносят нам пользу? Преступников необходимо покарать. Так, с западом тесные связи это опасность. Вы что это смеетесь что ли? Связи с западными государствами в данный момент для нас очень важны. Если мы потеряем с ними связь, то мы потеряем вооружение, которое они нам поставляют, и также науку. Поэтому, конечно же, принять меры. Нужно покарать этих ублюдков, сегу... сегунистов, я бы так их назвал, не традиционалистов. Потому что наверняка раньше они служили сегуну, но а сейчас они решили, понимаете ли, свои права нам насаждать. Потому что мы просто их захватили. Так, ну что, тут у нас сейчас будет битва, похоже, что можно как-то вместе, нет, к сожалению, нельзя взять вместе, мне придется, значит, нападать отдельно войском. Ой, я сыграл автобой, но я хотел на самом деле битву сыграть, ну ладно, сыграли автобой, так и быть, враг был разбит, правда, конечно, очень фигово он был разбит, на самом то деле, я бы лучше сыграл, просто можно было бы их добить сразу в бою, ну но... ладно, мы давайте сейчас тогда так их добьем. И даже, наверное, сейчас все-таки еще раз сам сыграю битву. Давайте в бой. Так как что-то автобой в прошлый раз не очень показал мне, да, вы сами видели, что-то как-то уж прямо размены какие-то ужасные. Хотя у меня 6 пушек. 6 пушек бы заранее просто убили бы половину армии, и потом бы мои войска просто их расстреляли бы. И не было бы таких потерь ужасных. Ну, сейчас я думаю, что мы это исправим. Начинаем развертывание. Враг, скорее всего, сам будет нападать, потому что мне сейчас пушки подойдут. Хотя, не знаю. Ну, посмотрим, короче. Так, где мои пушечки любимые? Вот мои шесть а, О, так он еще и занимает холм. Для нас это еще особенно лучше. Только отходим давайте ка войскам. Я боюсь, что они могут все-таки начать вести огонь из своих орудий. Потому что, ну как бы сказать, да, они все-таки сейчас орудие тоже подкатят наверх и будут вести огонь оттуда, по нам. Так, разворачиваем наши батареи. Артиллерия царицы Пари. Пари, пари, полей. Ставим в положение огонь. И давайте-ка сейчас начнем вести по ним огонь. Так, давайте-ка установим здесь пехоту еще. К тому же. И давайте видеть огонь. Ох, просто там какие-то, я смотрю, снайперы стоят. Очень неудачно у них позиция. Потому что как раз таки они подставляются под мои орудие. Так, там как э, пехота. Надо бы по ней пострелять. Хватит, наверное, снайперов убивать. Постреляйте он по пехоте Согунской. Ой, жесть, какие потери. Вот тут посмотрите, вот почему мы про... Это... с такими потерями выиграли предыдущее сражение, мне интересно. Когда у нас столько орудий. Такая возможность просто нести громадные потери перед тем, как мы начнем сражение. Давайте врубим еще и картечь. Ой, картечи там сейчас еще больше будет наносить потерь. К сожалению, не могу посмотреть прямо на это чудо, которое там происходит. Но я думаю, там очень все больно. Все очень плохо. Судя по количеству солдат, которые остались. Enemy General погиб. Отличная работа. Ну все, тут просто солдатам остается лишь, не знаю, как сказать, спасать свои жизни. Прятаться за своими друзьями, братьями по оружию. Надеяться на какое-то просто чудо. Божье, потому что они все религиозные фанатики. Наверняка они в это верят. Картечку туда закиньте, за пожалуйста. Тем более там холм как раз. Там, я думаю, очень все плохо. Из-за того, что холм. Ну да, уже какие-то отряды почти что полностью весь свой боевой состав потеряли. Капец. А мы еще даже наполовину не разрядились, а там уже огромный хаос. Ну короче, ребята, вы только надеетесь на чудо. Надейтесь на чудо. Молитесь своим богам. Пишите завещание, не знаю. Ну вот отсюда лучше всего видно. Да, там уже просто половина состава потеряна. Они хоть и заняли довольно неплохую позицию возвышенную, но эта возвышенная позиция, мне кажется, играет с ними злую шутку. Я знаю, что она очень близка. Снайперов, правда, надо бы еще разрядить немножко. Потому что снайперы нам дадут немножко жару, если мы их не убьем сейчас. Жестко мои орудия. Их косят. Все, основная армия, можно сказать, у них уничтожена. Тут осталось очень мало людей. Надо теперь вот побочные вот эти отряды по уничтожать поддержка Которая их нет В... Ну тут уже и снайперов Осталось по 10 человек, по 20 Да Ребята мы конечно вдарили Артиллерия моя показала что такое анархическая артиллерия, а не сюгунацкая, которая уже просто по факту не существует. Это знаете, как в конце войны немецкие люфтваффы в конце Второй мировой войны просто уже не существовали, в принципе. Враг даже начал отступать, он даже не собирается с нами воевать. Вот это... вот это просто позор. Сада даже и не стал с нами воевать. Вот так вот надо воевать. И не тупо автобой вот этот, который сраный... Показал, как будто у нас там половина армии погибла, непонятно от чего. От чего она могла погибнуть эта половина армии, непонятно. Я до сих пор задаюсь этим факт, э, вопросом. Ну, тут какие-то еще более-менее живые отряды идут вперед. Собираются даже повоевать, но сейчас они получат удар от артиллерии и сразу передумают. Видите, сами уже все. Все, копеечки уже на взводе, они все уже убегают. Остается единственная надежда генерала. Он идет сам в атаку своей свитой. Хотя он уже сам, по-моему, погиб. А осталось только свито генерала. Он идет в атаку, но он получает огромный урон. Огромный-огромный урон. И все. Отступление неизбежно. Это победа с Завершаем сражение. Даже не будем за ними гнаться. Кто они такие, чтобы мы за ними гнались? Они а просто шайка бандитов. Ноль человек потеряно, враг потерял практически полностью весь свой состав. 70 человек всего лишь выжило, но и то это, это уже не армия. Она просто была добита моим командующим. Он просто их дорезал все. Так, ну что, ремонтируем данную крепость. Через ход тут, кстати, бунт, наверное, будет, да? Нет, тут только будет недовольство. Бунт пока еще можно избежать. Так, в данной, кстати, провинции у нас недовольство, я смотрю, растет. Причем очень серьезно растет. Надо нет значит, кого-то сюда патрулировать территорию. Хотя... Хотя можно не нанимать. Да, мы сейчас все равно сюда пойдем. Можно будет, в конце концов, этого генерала туда закинуть в патрулирование. Но данный город Вакаямский Ки даже не представляет из себя никакой опасности. Он даже не собирается бунтовать. Народ там уже более-менее лоялен к нам. Хотя, конечно, нет пока лояльности еще никакой мы не видим. Но э, постепенно она будет расти. И, в принципе, народ там будет чувствовать себя чики-брики. Так, тут у нас, кстати, горит порт уже какое-то время. Надо бы его отремонтировать. Да, пора ремонтировать. Провинции разрушены какие-то здания, потому что война уже далеко ушла вперед. Она уже эти провинции не заденет. Так как мы видим, куда отодвинулся фронт. Он отодвинулся очень далеко. После того, как мы захватили весь центр, фронт ушел далеко вперед. Причем тут у нас еще войска продолжают нападение. Мы захватываем еще и данную провинцию. Повышаем звание нашего героя сражения. Отлично. Как же зовут этого героя? Нанбу Акитоки. Знатный мужичок сколько 26 лет ему. Хорошо он себя показал в бою. Это достойно данного человека, потому что он был в нашей республиканской армии, видимо, уже давно. Наверняка он появился из той первой волны, которая сюда влилась. Потому что видим здесь один отряд, который был из первой волны. Это обычная республиканская пехота. Так что молодец, молодец. Будешь воевать дальше в нашей великой армии. Так, слушайте, у меня же там есть кавалерия. У меня появилась кавалерия республиканская. Первая кавалерия. Конечно, уже она очень, да, да, так как сказать, поздно появилась. Уже, по сути, она не сможет нарубать голов, но все равно кавалерия никогда не бывает лишней. Давайте мы попробуем ее набрать здесь. Наверное, мы сможем это сделать, да? А, нет, к сожалению, мы это не можем делать, потому что, наверное, надо построить. А что нужно построить-то? Не знаю, я, короче, какое-то, видимо, наверное, супер здание. У меня тут. Какая-то супер академия у меня в данном. Да, у меня армейский колледж здесь у меня есть. А там у меня, видимо, какая-то просто академия. Да, военная академия, а там у меня колледж. То есть колледж это, видимо, выше, чем академия. Угу. Интересно. Ну, академия, наверное, просто быстрый курс, а в колледже у меня тут обучается вообще элита из элит. Поэтому у меня здесь и есть даже республиканская гвардия. Ну, короче, идет у нас кавалерия вперед. Она будет очень долго передвигаться. Конечно, нужны нам здесь э, станции. Железнодорожные. Они, кстати, есть. Почему бы и нет? Давай-ка иди, садись в поезд. И у нас уже, получается, связь есть практически на очень далекое расстояние. У меня вот только вот здесь не имеется пока еще железной дороги. А так можно высадиться вот в данной провинции, получается. Ты уже окажешься практически на фронте. Отлично. Так, ниндзяка, иди-ка давай-ка загаси этих садовских ублюдков. Отлично, саботаж удался. Плюс еще уровень повысил. Угу. И у нас подходит сюда армия В атаку Просто неожиданный удар по повстанцам Повстанцы разбиты Практически без потерь Хорошо Ну и данная армия Через ход пускай двигается дальше Хотя уже через ход к сожалению начнется зима а, Наверное мы все таки прыжками Прыжками сможем добежать до той провинции Если очень быстро начнем двигаться так, захватываем провинцию еще одну Усада. И можно даже еще одну Усада забрать провинцию. Короче, все. Сада просто практически разбит на территориальной Японии. Только разве что островную Японию он еще имеет под контролем. И сами видите, сколько у него войск здесь. У него нет вообще войск. Сада. Сасада. Отлично сказано, да? <соединяющие> так, мы тут uh, отбиваемся от Санда, который тут пытался проплыть. Но, к сожалению, мы не догоняем Атсуме. Вот, опять-таки, не можем мы их догнать. Возможно, там у них медные корабли. Почему он так быстро плывет? А может быть, тут просто какая-то ерунда с тем, что он плывет быстрее. Ну, фиг знает, короче. Не можем их, короче, догнать и все. Что ты еще скажешь? Так, повстанцы отступили наших британцев, но они догнать их не могут, очень жаль. Хотя вот в этой провинции у меня есть один отряд, который просто свободен. Он может их как раз-таки перехватить где-нибудь. так -с. Тут у нас, кстати, порт горит, надо было отремонтировать. Где-то еще ремонт требуется? Нет. Все, в других провинциях везде все нормально. Ничего не горит. Все добывается, работает. Очень хорошо. Это очень хорошо. Так, ну что ж, будем заканчивать на этом сейчас, наверное, серию. Единственное, только надо будет сейчас где-то не остановиться. А, диверсия в армию. Давай-ка устроить диверсию, не удается. Ну и хрен с тобой. Так, а ты давай-ка развлекай благородных мужей. Ты, чувак, иди обучай благородных мужей. Ну а эта армия, я даже не знаю, куда деваться, потому что уже просто на все, везде все есть, как бы у нас все готово. Везде все враги разбиты. В а, да, на провинции можно разве что отремонтировать и построить железнодорожную станцию. Здесь тоже надо будет построить железнодорожную станцию потом будет, потому что тут нет у нас железной дороги. Так. но вот это надо сначала провинцию захватить. И вот эту провинцию надо тоже будет захватить. Она оказалась, кстати, в окружении, что интересно. Вот тут такая группировка войск не замысловатая, что сюда можно будет послать 5 отрядов, и они просто всех разобьют. Хотя зачем пять отрядов послать? У нас вот тут хорошая такая армия с пушками. Плюс тут у нас еще три отряда пехоты, которая будет тоже идти на подногу. Давайте их всех послаем на север. На севера. А, ну и, наверное, пока хватит, больше армии я нанимать не стану. Потому что уже, в принципе, ну, армия огроменная. Два фронта больше нету, есть только один фронт, и ну все, враг просто отступает, убегает умирает. Так, я пропускаю ход, чтобы наконец-таки засейвить себя. Но перед этим надо куда-то варьер установить. Варьер устанавливаем вот сюда. Так, а все медные корабли, точнее все же наши деревянные корабли я потопляю. Точнее, нет, подождите-ка, я их посылаю сначала в порт. Я их сначала в порт посылаю. И тут я их отсылаю на нашу землю. Кайсен Токасуки, конечно же, станет тоже одним из таких э, великих адмиралов. Он будет наверняка управлять какой-нибудь первой японской флотилией в будущем, когда мы закончим эту войну. Так. Кикучи Сигитмитсу. Я, насколько помню, он недолго воевал, поэтому ну, он дальше будет продолжать свою службу. Также будет дальше воевать. С нашими врагами. В общем, посмотрим. Он еще себя проявит в боях. Так, ну и все. По-моему, деревянных кораблей у меня больше по факту нету. Есть медные корабли. но Мы тоже будем постепенно от них отказываться. Правда, конечно, это будет происходить не очень-то и быстро. <coughs> потому что медные корабли, в принципе, тоже неплохие. Они потому что быстро передвигаются по полю боя. Их можно использовать как разведчиков, как перехватчиков. Так что их уничтожать, ну, я думаю, что это будет нецелесообразно уже. Так, тут у нас появятся, краски раз уже железные корабли через ход. Можно будет их нанять, здесь поставить. Ну и все, я пропускаю ход. Наконец-то. Посмотрим, что сейчас враг сделает. Да, кстати, войска можно было или нет. Там, по-моему, нельзя было посадить на железную дорогу, потому что ее просто на всего не было. Синда, конечно, нас бомбит, потому что просто у него уже не остается ничего другого. У него либо Пукан бомбит, или он нас бомбит. Короче, это все закономерно. Так, некоторые недовольства в провинциях. Ну ладно, это все останется в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи.